Привет, друзья! Сегодня пару слов про современный подход к очищению лица. Мы, косметологи и драматологи, очень часто сталкиваемся с аллергичной, чувствительной кожей. И анализируя домашний уход, мы понимаем, что уже на этапе очищения часто применяется просто иногда адское количество средств, просто до 20 наименований для того, чтобы вот прийти к идеальной, гладкой, красивой коже. Но все происходит с точностью наоборот. Мы таким образом очень сильно нарушаем защитный барьер кожи, и кожа перестает выполнять ту самую основную свою функцию, защитную. И она начинает терять влагу, она начинает быть чувствительной ко всему, абсолютно к любому нанесению. Плюс она перестает сопротивляться микроорганизмам, это часто приводит к появлению высыпаний. Что я предлагаю? Я предлагаю первое, конечно же, консультацию грамотного специалиста, потому что иногда действительно нам нужно убрать гиперкератоз, отшелушить, улучшить состояние кожи, тогда мы действительно можем назначить дополнительные микрошлифовки, какие-то пенки, энзимные пудры и так далее. То, что вот поможет вам, скажем так, избавиться вот от этого ненужного, именно ненужного, ненужной части рогового слоя эпидермиса. Но чаще всего я назначаю всего два препарата в уход в качестве очищения первый это может быть или гель или молочко а молочко на самом деле прекрасно снимает макияж даже вот такой вот достаточно большое количество майкапа прекрасно уйдет с помощью молочка естественно помню что все очищение с водой вот эта вот история что молочко смывается каким-то ватным диском и так далее сухой способ очищения это друзья мои полный бред потому что вот эти вот остатки макияжа вот это вот молочко вот это все остается на коже это естественно еще один прямой путь к Аллергическими реакциями, в общем-то, стрессированной кожи. Поэтому, естественно, все удаляем водой. Дальше, если вы не уверены, скажем так, опять же, изменить pH кожи, да, потому что вода не всегда pH нейтральна. проконтролировать течение, используйте тоник, берите ватный диск, пшикайте тоником и протирайте. Лицо по линиям наименьшего натяжения кожи, да, середины лица, к И вот вы, в принципе, очень тщательно, классно очистили лицо, при этом не минимально, скажем так, нарушив защитный барьер кожи. Утром, на самом деле, можно даже не использовать очищение, не использовать гель или молочко, взять просто тоник, ватные тиски, точно так же протереть, протереть лицо. Это, на самом деле, прекрасно чистит лицо в остатке каких-то, которые там не знаю, с ночи что-то там загрязнилось, и поддержит кожу не даст ей как бы вот эти вот необходимые, даст им необходимую влагу, и, в общем-то, будет на самом деле достаточно. Попробуйте такой способ, и мне кажется, что кожа ваша станет более здоровой, да и более красивой.